Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот вы все говорите, страшно, как страшно жить, страх и так далее. Да что вы знаете о страхе? Что вы знаете о страхе? В детстве моя мама пошла в поликлинику и взяла меня с собой. Она посадила меня в очередь к врачу, а сама ушла в регистратуру. Ее очень долго не было, очень долго. Когда она вернулась, в нашу очередь до врача оставался всего один человек. Да я седой с 7 лет, а вы не говорите страшно. Недавно был такой один казус, что ли. Ну, группа преподавателей курса повышения квалификации. Вот там первую лекцию моя коллега ну, открывала этот цикл, курс. Потом мне звонили, говорит очень тяжелая группа. Какие-то люди такие, ну, в общем-то, в возрасте, предвзятые. Говорят, лан, там всякую ерунду нам не надо, мы и так опытные люди там. вы нам больше вот, как психологи, говорят, в каких-то приемах там, как преподавать правильно. Вот 30 лет их это не волновало, сейчас расскажите им о приемах. Раньше бы спрашивали. Ну, напугало меня, да. Ну, я потом прихожу на следующую лекцию, как бы в готовности к этому. Но меня, конечно, там не побалуешь, я особо-то не обращаю здесь внимание, что считаю нужным, то и начинаю говорить. Но просто задумался, на этот счет, а если бы студенты вот на лекцию придут и то говорят, слушай, товарищ преподаватель, хватит там ерунду, теорию нести, давай мне поконкретнее, что нам надо, что не надо, там мы сами знаем и так далее. Просто я задумался о том, ведь эта лекция – это жанр, ну, жанр такого научного выступления, есть конференция, есть дискуссия, круглый стол, а это лекция. Вы же приходите на балет, вы же там не возмущаетесь, что почему балерины не поют. Это в оперу надо идти. А на лекцию, то есть вот она объявлена, тема, приходит лектор, излагает свой материал, который считает нужным, потом можно задавать вопрос. Дискуссия, да, вопросы по ходу там, или взаимные какие-то пересечения. Но в лекции она так устроена. Сначала выступает лектор, а потом ему задают вопрос. Хотите свою лекцию прочитать, повесьте объявление, к вам придут миллионы, и вот там излагайте то, что считаете нужным. Ну и вот в силу привычки вузовских преподавателей, они потом на лекции не вопросы задают, а пытаются изложить целую свою концепцию. Всегда приходится ну прерывать, что ли, говорить, а вопрос у вас в чем? Нет, я хотел просто ну, поговорить. Да? Вот здесь вот тоже не комильфон нарушать такие вещи. Правила жанра. Есть лекция, есть дискуссия, есть круглый стол. И надо сразу договариваться о том, в каком формате мы будем вместе общаться. Так, уважаемые коллеги, вот когда люди разговаривают, да, вот говорят, есть табу, есть запретные темы, есть темы, которых нельзя касаться в разговоре, не навязывать их, и даже, может, не отвечать, когда кто-то не, не очень корректно этому спрашивает, Но, ну, собственно, три такие вещи есть, да? нельзя разговаривать о возрасте человека и спрашивать об этом, да, нельзя касаться вопросов религии и веры его, да? и зарплаты всегда было принято ну, не комильфой, а интересоваться чужой зарплатой, это его личное дело, если он сам не желает там сказать или сообщить почему-то. Но, Скажем, в Испании э, к этим темам добавляется еще две, как минимум. Да? Это коррида, и один болеет за того Матадора, другой за другого, испанцы народ горячий, они предпочитают вообще не разговаривать о корриде, о семье о своей, да, и еще о гражданской войне 1936 года. Потому что у кого-то дедушка за франка воевал, у кого-то за республиканцев. Испанцы однажды поставили общий памятник, общую братскую могилу и тем и другим, и решили эту тему закрыть и больше к ней не возвращаться. Мало ли, сейчас там воевали наши деды, просто чтобы не было лишних конфликтов, они об этом никогда не разговаривают. Нам пора уже тоже, сто лет прошло, как кончилась гражданская война, белые и красные, как-то помириться, как один молодой человек сказал. Они там на небе ждану простили друг друга, белые и красные, а мы все еще об этом спорим. Поставить общий памятник и на этом успокоиться. И, кстати, о вопросах веры. Да? Это личное дело человека, в кого верить или быть атеистом. Я стал в последнее время замечать, особенно где в интернетских всяких там, в общениях, в прочих вещах. Ну, такое, есть такие атеисты пламенные, да? Хуже, чем в 20-х годах воинственные безбожники. Они обязательно оскорбить хотят. Да? Вы православнутый, да? у вас православие головного мозга. А какое твое собачье дело? Знаете, как сказано, не человек ищет веру. Вера сама находит человека. Коль скоро у вас веры нет, но не повезло пока. Пока не повезло. Может, повезет еще. Может, карма какая. Как вот говорят, в окопах на фронте и в зоне турбулентности в самолете атеисты куда-то исчезают. Все становятся верующими. Может, и вас вера еще найдет. Верующий не оскорбляется, что вы атеист? Ну, ваши проблемы. Душу погубили. Бог-то все равно не поругаем, как бы ее не оскорбляли. Только один раз я услышал, ты в интернете очень известный, публичный человек Андрей Ильич Фурсов, он как-то ему задал на его лекции задали вопрос, и он так ответил. Ну, знаете, я вообще-то атеист, мне эта тема как бы не близка. И вот он, я атеист, сказал спокойно, как я лысый, или как я блондин. Все остальные почему-то с неким подтекстом, с подковыркой, вот я атеист, я хороший, а вы-то вот православные. Ребят, не камельфо. Бог поругаем не бывает, ему плевать на ваше мнение. Себя сами наказывайте. Но нельзя оскорблять человека, который верует. Это его личное дело, его и Бога. Вы тут ни при чем. Кстати, сразу вспомним библейский принцип, да, не судите, да не судимы будете, казалось бы, ну, конечно, вроде и правильно, а с другой стороны, ну, вот если я руководитель, я же, ну, должен судить, не то чтобы судить, но оценивать там человека, сотрудника, его работу, и вот здесь самое важное вот это, я не сотрудника должен оценивать, а работу, которую он хорошо или плохо выполнил, вот ругать не человека, а вот ты, Иван Иванович, вот это вот плохо сделал, да, вот прошу это переделать, вот мои такие замечания, но не касаться темы, а ты сам такое с детства такое тебя ударили, да, пыльным мешком по голове, или еще что с тобой случилось. Вот это табу, это нельзя, это не камельфо. Оценивать работу, а не человека. Не судите, да не судимо будете. Но при этом тоже есть хорошее, простое правило. Вот критика, как правило, бутерброда, да, она должна упаковаться между двумя похвалами. Оценить, похвалить человека, покритиковать его работу, какую-то плохо сделанную, и еще раз похвалить. В моей практике даже один из моих бывших начальников ну, подготовил какую-то бумагу, принес ему, он прочитал, посмотрел на меня и сказал так, комплимент сделал. «Сережа, такой профессионал, как ты, такую еруду не мог написать, с тобой что-то случилось, переделай, пожалуйста». Видите, вроде и критика, и в то же время похвала. «Не судите, да не суди бы будете». Знаете, уважаемые, наверное, вы заметили, уважаемые коллеги, сейчас как-то модно стало ну, вот, обсуждать события на Украине, ругать их политиков. Там. Мне даже кажется, ну, сколько некоторых людей знаю, не так, уж там страшно все это и в народе и прочее. Но, конечно, очень жуткие события и очень интересные политические всякие вещи. Вот, и вот там на сайт президента Порошенко присылают сейчас какие-то петиции, чтобы собрать там сколько 25 тысяч подписей, ну, и тогда он может ее рассматривать, надерять. Говорят, что это фейк, это просто кто-то троллит этот сайт и так далее. Ну, не знаю, все может быть. Вот там просто одна же была такая петиция тоже, проект петиции, что запретить пролеты из чужих спутников, особенно российских, над украинской территорией. А те, которые будут пролетать, считать их контрабандой, конфисковывать там, не знаю, как они это собирались сделать. Скорее всего, фейк, такая шутка. Вот. Но всякие шутки есть доля правда. действительно, спутников летают ну, сотни. И сколько давно уже, с 1957 -го года, ну как же так, получается, вот территория, да, есть воздушное пространство государства, и получается, выше так продлеваем его границы в космос, получается, да, мы нарушаем какие-то целостность территориальную или воздушную, или космическую. Так где же тогда предел-то? Я когда еще в школе, по-моему, купил книжку Букинисти, вот там такой был сборник разных материалов, конференций, ООН это обсуждало, потому что уже готовился полет спутника и космонавтов потом. А как считать потом? Да? Вот воздушное пространство, там понятно, вторгаешься в воздушное пространство, ты нарушаешь границу. А спутник-то везде летает, где считать эту границу? Кстати, так и не пришли к единому мнению. Вообще полет спутника, возможно, со 180 километров. Ниже еще очень плотной атмосферы для спутника. Ну, где-то остановились на границе 100-110 километров. То есть вот выше этой границы считается, что воздушное пространство уже государство кончилось, а дальше международное общее космическое пространство. Так что тут ребята, которые эту, эту петицию подали, не совсем правы. Спутники могут летать где угодно. Продолжаем разговор о казанских улицах, дорогие коллеги. Недавно меня пригласили поучаствовать, посмотреть, Был, проходил оригинальный этап а, вот, «Всероссийский фестиваль хоров, хорового пения». Ну, мне продиктовали адрес а, Галимжана Баруди, улица 2, и там 2 музыкальная школа. Ну, я не знал, что это за улица, пошел в интернете посмотреть. Оказалось, в Кировском районе, оказывается, есть улица, она бывшая и Забайкальская. Но назвали ее сейчас, переименовали Галимжана Баруди. Баруди, значит, Пороховой, его нормальная фамилия была, естественно, Галеев. Вот, но опять же, как в старой казанской традиции, нигде ничего не написано, никакой таблички, в честь кого улица названа. Опять же, посмотреть в интернете, оказывается, очень интересный человек. Ну, отец его был миллионером, ну, жили они в Порховой Слободе, поэтому, значит, такой ну, что ли, было оборудить. Вот, А он, значит, был ну, педагог, богослов, мулла, закончил медресе, и он основал вот знаменитый медресе Мухаммадия в Казани. Оно считалось лучшим в России. Он был сторонник обновления ислама, суфий. У него приобретались там в Мадресе, в Махмади, не только богословские предметы, но и экономика, бухгалтерия, русский язык, светские предметы. То есть он был очень популярен. Даже где-то там ссылку был отправлен за такие свои очень прогрессивные взгляды. Хорошим издателем был, издавал книги. То есть человек очень заслуженный. Действительно, перед татарской нацией, религией, исламом создал лучшее в Российской империи Медресе. Ну, назвали его. И даже в музыкальной школе, куда я пришел, там даже тоже ни не стенда нет, ни не мемориальной доски какой-то. Ну, я говорю, старая казанская традиция, к сожалению. Улицы переименовываются совершенно правильно. Причем здесь Забайкалье и Казань, казалось бы, да? Вот действительно. Назвали в честь достойного человека, а информацию в честь кого, почему-то забыли установить на улице. До свидания.